Смотрите, когда допустим, вы, когда, допустим, вы узнаете этот закон, то он сразу же как бы подразумевает под собой, что вы хотите быть тем человеком, который хочет включить в себя поток денег. И как же включить к себе поток денег? Человек может включить к себе поток денег или в свою сторону поток денег, если он включает в свою сторону чью-либо любовь. Каким образом это происходит? Вас могут любить безвозмездно ваши дети. Вас могут любить те люди, которые живут рядом с вами, если вы для них что-либо делаете, просто так. Вас могут любить в случае, если вы кого-либо гладите, обнимаете, целуете. Делайте так, чтобы любили вас близкие люди, делайте им подарки разговаривайте с ним о чем-нибудь, находите контакт, стройте коммуникации, стройте какие-то мосты, меньше злитесь друг на друга, отпускайте какие-то плохие события, которые были в прошлом, держите друг друга за руки, старайтесь не обижаться, старайтесь понимать человека, делайте все для того, чтобы этому человеку было комфортно. Знаете, как сказал Достоевский в книге «Униженные и оскорбленные»: в основе любого альтруизма или альтруистического Поступка есть жажда наживы. Знайте, что это вы делаете не просто так. Вы это делаете во имя того, чтобы любовь текла в вашу сторону. Тот человек, который будет создавать в вашу сторону чувство любви, тот человек фактически будет направлять в вашу сторону энергию денег. Так как человек, создающий в вашу сторону энергию любви, создает фактически для вас приход материального благополучия что нужно делать допустим со своим бизнесом очень часто человек который занимается бизнесом не понимает